Всем привет, друзья! Грандмастер Пейнта снова с вами. Сегодня поговорим про инвестирование малых сум денег, то есть совсем маленьких. Если денег совсем-совсем мало, куда же их инвестировать? То есть мы говорим о суммах там, ну в 10 тысяч рублей, то есть вот таких. Буквально-буквально маленьких. Бывает, что у людей есть свободная сумма, тысяч в десять, девать ее некуда, в банк ее не положишь, она маленькая. То есть, конечно, можно, наверное, в некоторые банки и десятку положить, но это смешная сумма, поэтому... Ну, для банков, да? Поэтому, как бы, э, банки для нас не подходят. Всякие пифы, всякие памы, опять же, эта сумма не такая большая, чтобы был смысл ей. Ей, конечно, ей можно рискнуть, да? Я, например, когда-то рисковал своими деньгами на кредитной бирже вебмани, если хотите, расскажу свой опыт, он в основном негативный, то есть по большому счету кредиты на бирже обмане давать невыгодно. Хотя там вполне реально, то есть 10 тысяч, допустим, кому-то занять и получить через месяц 11. Но если вам вернут, а там большую часть не возвращают, там такая проблема. То есть там риски очень высокие получаются по итогу. Вот Или потом геморрой насудится. Так вот, инвестиции малых сумм. Вариант первый, я считаю, что это оптимальный вариант, это инвестиция в средства производства. Объясню вам на простом примере. Я сейчас разговариваю с вами. В микрофон, который когда-то стоил 80 рублей. Микрофон это мое средство производства. То есть, микрофон, с помощью микрофона я делаю хороший звук для вас. Соответственно, вам это ну, приятнее слушать, интересней. То есть, это инвестиции, по сути, в мой проект. Инвестиции в средство производства, да, то есть в то, чем я, собственно, добываю свои деньги по итогу. То есть, это может быть что угодно. Да? Это может быть новая лопата, если вы там копаете землю. Это может быть новый микрофон. Это может быть новый там, автомобиль, то есть то, что приносит вам доход. Если вы таксист, то новый автомобиль может быть для вас средством производства. Если у вас маленькая сумма, средства производства, я считаю, лучшая вещь, в которую можно инвестировать. То есть, например, можно инвестировать в новый компьютер. Так вот, про микрофон. Он раньше стоил 80, тысяч, сейчас из-за доллара он стоит 14. Ну там много проблем. Экономических сейчас не, не до них, не будем их обсуждать. Просто цены, как вы знаете, выросли. И за два года стоимость моего микрофона ну, выросла почти на 100%. То есть он стоил 8, сейчас он стоит 14%. Блюете называется микрофон. Кому вдруг интересно, кто вдруг не в курсе. Если маленькая сумма, инвестируйте в средства производства. Второй вариант. Второй вариант это инвестиции маленькой суммы в, скажем так, то, что всегда дорожает. Вот, не удивляйтесь, но я, например, считаю, что если у вас маленькая сумма денег, вы можете пойти и купить э, сахар. То есть у вас, допустим, есть там 10 тысяч рублей, вы можете купить по несколько мешков сахара. Почему? Потому что сахар стоит сегодня столько, завтра столько, и он все время дорожает. Я ни разу не помню, чтобы сахар стал дешевле. Вот, сахар не портится практически, да, то есть если его там водой не будете мочить, он будет у вас вечно лежать. И как бы, ну это не то, чтобы это инвестиция, да, но это, это способ как бы сэкономить. То есть, в принципе, это можно назвать инвестицией, потому что вы сегодня покупаете там условно за X, а там через полгода сахар в России будет стоить X плюс там 5. То есть, грубо говоря, вы даже в какой-то плюс выйдете. Знаете, если э, считать фурами сахар, то, наверное, даже э, можно прийти к выводу что это даже выгоднее чем в банк положить то есть допустим фура сахара может оказаться с текущей российской экономикой повторюсь выгоднее чем положить фуру сахара грубо говоря в банк до да, средства на фуру этого сахара то есть то что дорожает это могут быть средства первой необходимости это то что не портится или очень долго портится Например, это может быть там туалетная бумага сахар соль то есть такие вещи которые всегда будут нужны и которые можно на черный день, если наступит атомная война, использовать. Действительно, то есть, если маленькая сумма, то это способ сэкономить, причем неплохой. Более того, я вам скажу так, то есть, многие вещи, да, которые дорожают, которые привязаны к курсу доллара, то есть то, что везется из-за границы, то, что, скорее всего, не подешевеет. То есть, например, техника, она дешевеет. Телефоны мобильные, они но в целом то есть, дешевеют, когда выходит новая модель. Но есть вещи, которые не дешевеют. Куда еще можно вложить маленькие суммы денег? Очень многие люди, которые занимаются тренингами или еще чем-то говорят, что можно вложить в знания. Я сейчас приобрел пачечку книжек целую. Я решил на новый год э, прочитать целую гору книг, вот, поделиться самой интересной информацией с вами. Так что подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Вы выжимки какие-то вам дам. Действительно, инвестиция в знания иногда бывает очень полезно То есть можно пойти, например, на курсы парикмахеров и научиться стричь людей. В принципе, это ну, не со... это востребовано всегда, да? Может быть, это не супер какая-то профессия, не профессия будущего, но сейчас в настоящем это вполне себе нормальный вариант. Можно получить какие-то знания по продвижению там, сайтов, научиться продвигать сайты. Можно по YouTube, можно накупить книжек. То есть, мне кажется, что инвестиции в знания, в какие-то курсы, какие-то получение каких-то корочек, особенно если суммы небольшие, ну это, это неплохие инвестиции. Про, про высшее образование, например, я рассказывал в другом видео, ссылка будет в описании, там можете сами подумать. Насколько вам это интересно, я там прям статистику считаю. вот. Но какие-то курсы, какие-то тренинги, ну, часто нужно, конечно, оценивать и понимать, к кому вы идете, безусловно. Но в целом это часто неплохая инвестиция небольших сумм денег. вот. И последняя, пожалуй, на сегодня вещь, да, в которую я считаю, что стоит инвестировать ну, маленькие суммы денег. Я, например, с удовольствием, когда они появляются свободные деньги, я инвестирую в рекламу. То есть реклама, это, по сути, развитие моих проектов, да, она позволяет мне как-то отбиваться. И у рекламы есть большой плюс. Реклама может отбиться. То есть, например, условно, вы привезли какой-то товар с Китая, у вас без рекламы он не продается, вы сделали рекламную кампанию крупную, и товар пошел. Товар пошел. Такое может быть, это бывает, и там продвижение какого-то вашего проекта, если он сейчас уже нормальный, если он сейчас приносит прибыль, если он более менее работает, то, в принципе, в рекламу, ну, я, например, вкладываю с удовольствием, реклама всегда отбивается. Как видите, вариантов для инвестиций маленьких сумм денег довольно много, поэтому даже если у вас немного денег, нужно уметь их правильно использовать. И я, по крайней мере, вам рассказал про самые, пожалуй, забавные варианты этого использования. Ну, по крайней мере, куда я, куда я бы смотрел, если бы у меня была сумма в 10 тысяч рублей свободная. Но из этого я, конечно, всегда выбираю рекламу, средства производства.